Стратегия партнера, который умеет хотя бы 2-5 человек в месяц пригласить, он сможет зарабатывать от 50 тысяч в месяц. И э, стратегия лидер, когда ты умеешь строить команды, хотя бы 20-30 человек, то ты можешь зарабатывать от 500 тысяч в месяц. И с каждым месяцем ваш доход будет увеличиваться, потому что будут идти автоматически апгрейды. А, давайте 7 способов выше, а 7 спонсоров выше помогают заполнить вашу матрицы. и возможно сделать 12 иксов, да, 1270%.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 нет гарантии дохода, еще раз, да, то есть никто не гарантирует, что именно столько людей под вас а, пройдет переливом, и вы столько заработаете. Но в среднем вы можете на пассиве там, от 10 тысяч в месяц зарабатывать. А, следующая стратегия – два партнера. У вас активированы 4 пакета, и вы пригласили 5 партнеров на 4 пакета. И мы здесь просчитали. Первая линия – 5 человек, по 3 500, вы заработали 6 300, и 1500 ушло у вас заморозку. 6 300 это чистыми.